Оружие к осмотру! Здравия желаю, товарищ майор! Ой. Ну что, Русаков, тебя можно поздравить с окончанием четвертого курса. Готов к полевым сборам? Так точно, товарищ майор. Готов. Ну что ж, 3 июля отправляйтесь на сборы. У тебя еще есть время собраться. Домой позвонить. Я понял, товарищ майор. Товарищ майор, а кто еще со мной едет на сборы? Ты, Городков, Римпатапов. И все? А остальные? Остальные будут проходить сборы в другом месте. Вы же у нас правил отличились недавно. Не так ли? Так точно, но... Никаких «но». У вас на это лето твоя развлекательная программа будет. Ясно? Так точно, товарищ мой. Идите. И сделайте все, что я вам сказал. Есть? Алло, мама. Привет, рад тебя слышать. Нормально. Сегодня последний экзамен сдал. Да, 3 июля уезжай. Как обычно, наверное, в августе уже приеду. Хорошо, мама, хорошо. Как там, отец? мам, давай, пока, отцу привет. Как только доберусь, сразу напишу. Ага, ну все, мам, пока, целую. Я ей звоню, короче, она мне говорит, я тебя люблю, жить без тебя не могу, ну и так далее. Да. Девчонка явно по тебе сохнет. Да мне на нее пофиг. На рассвете их знаешь сколько. Опа! Матриса не идет. Здорово, мужики. Трави, видали. Как успехи? Нормально. Сегодня на 4 сдал. Молодец, я тоже сдал, только на пять. Может, отметим это дело? Не советую. Я сейчас с Ротом говорил. И что? Он сказал, что за наш косяк мы будем проходить сборы отдельно от всего взвода. Да еще и фиг знает где. Он сказал тебе, где именно? Нет. Но если отдельно ото всех, то это уже плохо. Да ну нафиг. Ты думаешь, он троих сержантов ссылку отправит на все лето? Он может. Уезжаем третьего. Да. И чувствует моя попа, мы попали конкретно.